Валерий Малышев, здравствуйте! Сегодняшняя тема аборты. Многие женщины в этом мире проходили через это. Многие женщины переживали по этому поводу. Долго думали, но все же соглашались. Там есть несколько причин. Первая причина это нежелательный ребенок, поскольку девушка, скорее всего, молодая, и рано иметь детей, семья ее осудит, она этого боится. Вторая причина – женщина не хочет иметь ребенка, поскольку у нее уже дети есть, либо она состоит в неких любовных отношениях с другим мужчиной, который не является частью ее семьи, она не хотела бы, чтобы этот ребенок родился. То есть это любовная связь. Могут быть еще причины физиологического характера, когда женщина не может иметь больше детей, я бы так сказал, по причине того, что она, возможно, его не сможет родить. То есть это вопрос здоровья в когда есть опасность родить, то ли по состоянию здоровья, то ли по возрасту. Есть еще причина, когда женщина не хочет рожать или девушка не состоял в браке. Как видите, причин есть несколько, можно еще вспомнить несколько причин, но значение это не имеет. Я хочу поговорить о другой стороне этого вопроса, о вопросе морали, как на это смотрят религия, как на это смотрит общество, как к этому относятся люди, среди которых есть и девушки, и женщины, которые приняли такое осознанное, очень сложное решение в своей жизни. Общество, естественно, это осуждает. Оно осуждает его на телеэкранах, в средствах массовой информации, иногда на уровне законодательном. Но что по сути происходит, когда женщина решает этот вопрос и готова отказаться от плода? Во многих странах будут вот, рубе матери не признаны еще частью социума. Он еще не признан человеком. Религия считает обратно. Но, по сути, внутри находится жизнь, естественно, с этим спорить невозможно и бессмысленно. Будущая мать, либо несостоявшаяся еще мать, беременная девушка либо женщина, решает отказаться от ребенка, от будущего, понимая, что с ней происходит сейчас и что может произойти, когда она ребенка родит. Представьте себе, если она все же родит ребенка, ее осудят общество, осудят родные и близкие. Зволь пополам на ребенка родит, но будет ли она его любить? Очень важный и очень сложный вопрос. Если ребенок был нежелательным, а девушка, как говорят, сейчас модно, залетела, то вряд ли этого ребенка она полюбит. И уж со стопроцентной вероятностью можно заявлять, что ребенок не будет счастлив в этой семье, в окружении таких родителей, где чаще всего парень или мужчина отказывается от этого ребенка и, соответственно, откажется от этой девушки или женщины, которая все-таки примет решение выносить и родить этого малыша. То есть, по сути, получается, что будет разбитая семья. Стоит ли оно того, я не знаю решать вам. Вопрос морали очень скользкий. Легко осуждать со стороны, когда сам не находишься в этой шкуре. Легко осуждать женщину либо девушку, которая приняла такое решение. Когда не живешь ее жизнью и не проживаешь те моменты, которые переживает она страх, боязнь не полюбить своего ребенка, боясь боясь того, что от нее откажется родные близкие, боясь того, что она не сможет его нормально выносить и нормально воспитать, вследствие того, что у нее недостаточно денег и опыта, либо она вообще не хочет детей, потому что уже дети у нее есть. Осуждать этого человека нельзя это лишь ее взвешенное принятое решение по закону плод не на является членом общества у него нет документов нет всевозможных свидетельств он еще не был рожден от него избавились еще по сути это еще зародыш да бывает на поздних стадиях происходит прерывание беременности это более сложный вопрос но тем не менее кто-то может назвать это убийством это можно назвать обычной операцией по избавлению от проблем. Можно об этом говорить цинично, можно об этом говорить глубоко, высокодуховно, высокопарно – значения не имеет. Это выбор лишь самой женщины, и никогда нельзя ее осуждать, потому что она осознанно приняла решение отказаться от материнства от своего будущего ребенка. Лишь ей виднее, что делать, лишь она вправе решать, как это выглядит, не имеет никакого значения. Она вправе принять осознанное решение родить, либо отказаться от ребенка. Мария, естественно, говорит обратное. Но, по сути, она лукавит, поскольку огромное количество прихожан все же прибегают к этим осуждаемым церквями операциям. Люди многие не говорят об этом, делают это осознанно, считают это грехом и все равно к этому прибегают. С моей точки зрения, Это очень опасная операция для самой женщины. Есть много всевозможных показателей всевозможных запретов, нежелательных последствий, которые могут произойти, а чаще всего происходит с девушкой или женщиной после того, как она делает аборт. Но скажите, вы как общество, подумайте, каждый глубоко в душе. Не лучше ли поступить именно так, чем потом несчастного ребенка бросит мать, откажется от общества, не смогут его воспитать нормально, вырастет какой-то бандит, бомж, просто нелюбимый, а социальный человек, от которого откажутся родители, бросит отец и мать, будут не любить и ненавидеть. Он будет зажат в тисках обстоятельств и общества. Каким он вырастет? Не лучше ли это все остановить, пока есть физическая возможность? Пока есть возможность это остановить, я считаю, останавливать это нужно. Опять же, не нам решать, что это значит. Не нам решать и не нам осуждать, как этой женщине, либо девушке поступать. Это ее ребенок, это ее плод, это ее собственная судьба и жизнь. Ей самой вести диалог с Господом, со своей верой или со своей совестью. Ни в коем мере нельзя осуждать этих людей. Тыкать на них пальцем, говорить об этом, каким-то образом поддавать критике. Наденьте ее шкуру, пройдите ее путь, окажитесь с этим плодом в своем чреве и тогда судите. А пока вы не беременны и пока вопрос не стоит ребром рожать или оставлять ребенка, лучше помолчать. Лучше вообще отказаться на отрез от этой темы. Не судим, да не судим будет. Не судить никого за их поступки, деяния их помыслы. Это их собственная жизнь, их собственное решение. Пусть они живут с этим грузом, как бы они его ни называли, грех, груз, нежелательное обстоятельство, прервание беременности, аборт, как угодно. Это выбор каждого. Общество не имеет права копаться в голове, в душе, в сердце и в жизни отдельно взятого человека. На улице мы все одинаковые, прекрасно выглядим, прекрасно себя чувствуем, все такие красивые, все такие счастливые. Ну, зайди кому-то в дом, осмотрись по сторонам, послушай, о чем ведутся беседы на кухнях, в залах, в спальнях, о чем люди думают, говорят и что делают, и все становится на свои места. Безгрешных нет правильных не существует. Загляните сначала в себя. Попробуйте осудить себя, повешать повесить ярлыки, остудите свой пыл, самооценка, а уж потом, властьте в чужую жизнь, в чужую голову, в чужие души, клейте ярлыки, давайте оценки. Думаю, у вас не хватит сил после того, как вы откроете сами до для себя и увидите, насколько вы далеко не безгрешен, как та женщина или девушка, которая приняла. Очень сложно для них решение сделать аборт. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.